Одно узнала средство, средства, Коли хочешь в жизнь счастья, Молись своей святой. Святая Катерина, Пошли мне, добренина, Ах, благородных как благородный У девушки простой. Вот я, Огнем. Спасибо, о, святая Катерина, усы и шпага все.